в автосалон Альтера, очень остались довольны. Купили свою ласточку Кио Оптима. Очень советуем всем этим, этот автосалон. Ребята все заинтересованные, позитивные, всегда идут на уступки. Ну, мы в восторге вообще очень шикарно. Спасибо Роману, Максиму, Александру, всем сотрудникам автосалона. Придем, наверное, еще. И будем советовать данный автосалон всем своим друзьям и близким. Ребята выполнили свою работу на 5 плюсов, даже на 100 плюсов.